А это до 18 января. Ну, а теперь давайте подробнее посмотрим львы. Ну, давайте посмотрим, что вам принесет январь. А январь обещает быть вам для вас интересным в сфере партнерства в основном, я смотрю. Ну, по крайней мере, какие-то улучшения здесь будут точно ожидаться. Само по себе начало может быть еще актуальным сферем работы. Можете еще, знаете, как буквально за хвост еще хватать свою удачу, которая принесет вам очень крупный выигрыш. Это конец декабря, начало января. А вот с 3 числа тоже вас внимание перейдет в сферу партнерства, потому что Венера перейдет в ваш седьмой символический дом. И это значит, что, во-первых, для тех, кто хочет познакомиться, наступает благоприятное время для знакомств. Но поскольку Меркурий до 18 числа ретроградный, то для этого не очень хорошее время, разве что встретить кого-то давно хорошо забытого старого человека и возобновить с ним встречи. Также здесь есть шанс примириться со своим партнером, обновить ваши взаимоотношения внести в них какую-то яркость какой-то интерес особенно если вы вместе соберетесь какое-то путешествие поедете проведете вместе время можно вдвоем можно в компании ну что-то на основе общих увлечений ну, будет очень вам вести поэтому дай бог все у вас хорошо сложится с 8 числа лит переходит ваш знак. Вот это вот интересное время начинается для вас на несколько месяцев, там, я не помню до какого октября, но в общем в октябре она перейдет только лишь в Деву, уже в Деву. А с 8 числа она может проигрываться как? Тщеславия, ну, какой вообще самый любимый грех дьявола? Это тщеславие. И вот у вас это может наблюдаться. Появится жажда власти оденете на себя корону царь зверей и захотите захотите максимально удовлетворить свои амбиции могут проявляться такие качества как чрезмерный эгоизм чрезмерное потворствование своим э, каким-то желанием возможно недавние удачи вас будут к этому как-то исполнять но Многие из вас действительно начнут думать, ну, словят, словят свою звезду, начнут думать, что действительно они заслуживают лучшего и большего, чем есть на самом деле. Многие из вас могут даже захотеть баллотироваться, может быть, на какие-то посты, должности, о которых даже раньше вы, наверное, и не смели думать. То есть захотите занять какое-то очень важное, значимое положение. Для вас на первом месте будут стоять не деньги, именно а, власть тема власти. Так ну помните что это все времени временно максимум до октября а потом все поменяется как раз вот, вот перейдет интерес в сферу финансов ну, в частности у вас со второго по 9. -й. Здесь будет калейдоскоп аспектов, несущих удачи по всем направлениям. В это время важно быть легким на подъем и проявлять максимальную активность. Смотрим, для чего у вас это касается. Для вас это тема работы, для вас это тема партнерства, а также это тема всего того, что далеко высоко, все, что связано с заграницей, иностранными поездками, иностранными компаниями, тема философии высшего образования, логистики, духовности, ну, высшее образование, как преподавание, так и получение. Ну, вот такие вот намеки. Причем эта удача вам будет сопутствовать ну, именно по 9 дому до середины мая. С 12 числа Марс станет прямым. Ну, давайте посмотрим, откуда он у вас выйдет ну, вернее, начнет выходить в прямом движении, так это одиннадцатый дом. Ну, я думаю, что закончатся какие-то разборки, связанные с вашим дружеским окружением. Может быть, кто-то не очень хорошо к вам относился, недостаточно вам благоволил. Ну, здесь уже начнет как-то все выстраиваться в более прямую устроенную линию. И немножечко пойдут дела быстрее. Будет легче взаимодействовать со своим коллективом, со своим дружеским окружением. Получится легко обо всем договариваться. Слава Богу. По 14-15, значит, здесь будет такой период, когда у вас может возникнуть соблазн, в чем-то проявить свой эгоизм, и это может привести к негативным последствиям, которые могут надолго испортить вам настроение, и это как раз касается взаимоотношений с вашим партнером. Постарайтесь не ссориться, постарайтесь не действовать импульсивно, всего лишь каких-то пару дней, и все будет хорошо. 22 -го. Еще такой будет интересный и значимый аспект, даже несколько. Здесь будет от Меркурия идти к узлам, очень точный аспект, который говорит о том, что события будут носить кармический характер, очень важный. И э, Меркурия для вас будет находиться так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, в шестом доме. Но ну, это тема работы, тема здоровья, удастся опротимом. В этих сферах прийти к какому-то очень важному решению, пониманию чего-то, ну, договориться. почему это, знаете, так на судьбонос... судьбоносно будет. Я думаю, что это коснется еще также финансов. Почему? Потому что здесь у вас, видите, в седьмом доме, может быть, какое-то очень выгодное сотрудничество и какое-то правильное вложение, договоренность. В ну, в соединении с Сатурном это очень правильное решение. Теперь... Так, вы у нас львы, львы, львы. Ага, для вас 24-25 будет являться дни, днями удачи также. Ну и 27-го Венера перейдет в Рыбы. Она так быстренько проскочит в И из вашего 7-го перейдет дома в Дом партнерства. Не партнерства, а денег партнерства. Денег от партнера, ресурсов и других партнеров. Тема секса, тема опасных ситуаций. Ну, как-то, может быть, кто-то из вас захочет поплавать в, в чем-то скрытом тайном, начиная с 27 числа и до, не помню, какого, но на ближайших три недели. А также это благоприятное время для улучшение материального положения ваших партнеров, для получения каких-либо суд, каких-либо финансов, которые ну лично вам не принадлежат. Но тем не менее вы можете этими финансами благополучно воспользоваться. Если говорить об эмоциях, о чувствах, то они становятся более романтичными, более чуткими, более внимательными. Даже, может быть, захочется кому-то помочь, проявить альтруизм просто так в чем-то даже может быть какая-то жертвенность проявляться, эмпатия, какие-то такие очень светлые духовные чувства. Даже я думаю, что отношения, которые могут связываться в этот период, они все равно будут в первую очередь глубоко эмоциональными, а затем уже там ну, какими-то другими. 29-30 повторяются интересные аспекты, которые покажут, что Главное в это время проявлять максимальную активность, может быть кто-то планировал что-то начать новое по работе, по своей деятельности, то самое время действует. Любая интеллектуальная ваша активность, поездки, они принесут очень удачные договора и удачные изменения в вашей жизни. Ну что ж, надеюсь, что месяц будет для вас очень удачным. Пожалуйста, кому интересно было, ставьте ваши лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих футболах.